Всех приветствую. Я хочу зачитать два места и спеть песню. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище.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 От восхода солнца до запада, да будет прославляемо имя Господня Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь Бог наш». Я эту песню пела, но меня я не знаю. Сегодня как-то непонятно, какую песню спеть. Две легло, но я спою это. День за днем и каждое мгновение, Бог дает нам силу для борьбы, доверяя Божьим откровениям, не страшусь изменчивой судьбы, То, чье сердце любит беспредельно. Каждый день нам лучшее дает, скорбь радость отмеряет верно, мир святой среди забот». Каждый день ко мне спаситель близок, с дивными ластью на каждый миг все забо. И прогоняет сразу. Он совет Тктивный для своих. Нас рука всевышнего прикрыла Он кормилец и покрой своим. И как дни, так будет наша сила. Обещан не дал он им. Помоги во всяком испытании. Доверять тебе, Господь, во всем. Помни твердо все обетования, Что нахуй Слове мы твоем. Помоги, встречая труды и горе, Принимать их из руки твоей. День за днем идти, поднявший взоры к той стране, где нет скорбей, помоги, встречая труды горе. Принимать их из руки Твоей, день за днем идти, поднявши взоры к той стране, где нет скорбей. Аминь.